Люди. а сегодня я уже имею возможность познакомиться с вами лично, узнать о ваших э, ситуациях. Я исключаю слово «проблемы», э, «трудности», э, потому что их у человека нет, есть задачи. И если правильно поставить задачу, то обязательно в пространстве есть решение, потому что мы живем э, в Вселенском информационном поле. Так как мы созданы по подобию Создателя, то у нас есть э, такая наша часть, которая называется «Душа», э, которая помогает нам черпать абсолютно все знания из информационного поля Вселенной. Э, мы с вами прошли два раза курс лекций под названием «Развитие сознания человека». Сегодня уже помянулось э, о сознании человека. Это те базовые знания, на которых формируется, ложится абсолютно все знания и все формы решения любых ситуаций человека. У человека не должно быть такого понятия, что он что-то не может. Давайте исключим это понятие из своего сознания. Мы созданы по подобию Творца, и то, что может творец, то можем и мы. К сожалению, на протяжении веков некие деструктивные силы внедрили нам разрушительные программы, по которым мы сегодня живем, и заблокировали то, те истинные знания, которые выводят человека совсем на другой уровень. А на какой уровень? На уровень расширенного сознания Творца. Пока мы не поймем сегодня, что мы есть его подобие, но понять это только левого полушария. А если мы подключаем правое полушарие, то мы ощущаем вот эту связь Творцов потому что мы – его фрактальное подобие. Вот как у человека, организм, э, наши, да, подошвы, как сегодня Олег демонстрировал, э, есть проекция абсолютно всех органов. Если мы массируем подошвы, мы можем влиять абсолютно на все органы и их оздоравливать. Но это как бы технология не только для оздоровления человека, это еще технология и его качество жизни созидательная. Поэтому, когда мы пользуемся теми технологиями, которые нам дал дворец, мы можем себя удерживать в гармонии, в ощущении счастья. Но это тоже не выход из ситуации. Вы знаете, вот сегодня тоже упоминалось, идет квантовый переход, что это такое. Это пространство, усиливается частоты. Все есть энергия информация. И мы есть энергия информация. И даже плотные тела, из которых мы состоим, физические тела, это тоже информация. Их можно разложить на составные части, на молекулы, на атомы, переместить в какое-то место, где мы хотим побывать, опять собрать наше тело, и мы можем дальше как бы э, изучать, взаимодействовать, познавать и так далее. И сегодня э, идет квантовый переход. Это значит, что усиливаются частоты, а что относится ну, к сильным частотам, к высоким частотам? Это состояние безусловной любви, это состояние радости, это состояние гармонии, это состояние нужности человеку для того, чтобы помочь ему в любую минуту удерживать такое же состояние, как наше. Это наша доброта, это жертвенность, это единение со всеми людьми. У человека врагов нет. Забудьте это слово, что кто-то нам брак. Любой человек в нашем пространстве – это наш диагностик. И в зависимости, как мы с ним взаимодействуем, мы либо деградируем, либо эволюционируем. Все зависит от нас. Вот стоит вопрос, почему мы созданы по подобию Создателя, но почему он в нашей жизни происходит всякого рода неприятности, конфликты, проблемы, мы испытываем трудности, Почему мы созданы по подобию Создателя, но стареем, болеем и умираем? Скажите, Создатель вечер? Он может быть старым? Нет. А мы его подобием? Мы что творим? А почему это происходит? Потому что для нашего развития Создатель уложил нам одну очень уникальную программу. Это свобода выбора. Мы либо делаем выбор либо в сторону собственного разрушения. А разрушаем себя, разрушаем окружающий мир. Поэтому э, стоит вопрос, а как же правильно сделать выбор? То есть мы глубоко входим в наше подсознание. Выбор делается только на основе истинных знаний. Что такое истинное знание? Это владение в совершенстве законами, э, благодаря которым этот мир сотворен. Это законы мироздания, каноны вечности. Но их еще знания недостаточно. Вы все их знаете. Но надо еще жить по этим законам. Наша социальная система несовершенна. Сюда вмонтированы нужные законы. И вы знаете, что сегодня идет геноцид против человечества. Вступила Уступил, программа уже «Золотой миллиард». Я не буду сегодня тратить время, объясняя, что это такое. Вы все прекрасно видите, что идет сегодня разрушение человечества. И что-то с этим надо делать. И я, например, не хочу, как и вы не хотите, чтобы нас постигла участь, либурия тонтины, чтобы человечество исчезло. Но если человечество сегодня исчезнет, это значит, что мы уже больше никогда не воплотимся. Сегодня последний испытательный срок. То есть нам надо смотреть глобально на те процессы, которые происходят в мироздании. А ведь мы часть этого мироздания. И мы обязаны, как подобие Создателя, выполнять божественные программы. Поэтому сегодня, когда началась эпоха Водолея, нам задача наша эволюционная, эволюционного развития – это прочувствовать внутри себя Создателя. Как только мы это прочувствуем и станем с ним неотъемлемой часть, только тогда мы можем управлять своей жизнью, своей судьбой. Мы можем э, помогать нашим детям, родственникам. Вот кто вчера вчера на беседе со мной, говорила, моя мама 90 лет, и я ее держу только на своих энергиях. Почему? Потому что душа прекрасна, дух мощнейший. Если моя мама в 90 лет еще лазит по деревьям, олег ее Вы представляете, какой этот мощный потенциал? Я всегда маме говорю, мама, если у тебя будет правильное миропонимание, ты вечный двигатель. И это не обсуждается. И ей надо поверить в то, что она, вот это божественное создание, что у нее нет не должно быть страха смерти. В программе Бога нет такого понятия смерти. Это мы своим несовершенным сознанием создали вот это понятие и уже образовали своими мысль-формами вот этот разрушающий эгрегор смерти, в который мы попали. Сегодня тема квантовое омоложение вечностью. Но эта тема основана на базовых знаниях, которые я вам давала на основании двух, да, двух проектов вебинаров. Ну, мы с вами прошли тему мужчины и женщины искусства быть вместе». Это тоже мощная тема, она точно также основывается на целом курсе «Бутаментальный». И вот сегодня тема «Квантовое положение вечностью» она также основана на этих базовых знаниях. По мере того, как будет идти презентация, я хорошо чувствую зал. Я почувствую, что вы что-то недопонимаете, я обязательно повторю с первого курса то, что мы уже с вами изучали. Если все вокруг нас есть энергия, информация, то энергии подчиняется только законам физики, законам математики. Я математик-физик по первому образованию, поэтому прежде чем создать курс энергоинформационной основы развития сознания человека, я могу все обосновать. Я не буду против, наоборот, только за. Если кто-то из вас будет возмущаться, то, что я буду говорить, э, спорить со мной, я это очень люблю. Почему? Потому что то, что я говорю, я могу обосновать в совершенстве. И тот, кто вчера был на нашей встрече, тот видел люди задают вопрос, я отвечаю и обязательно обосновываю. Потому что если человек не будет понимать, что он делает, это не будет работать. А вот когда он понимает, что он делает, и тогда он выбор сделает в пользу созидания, а не разрушения. Но очень часто люди, ну, лукавые, они понимают, что они все делают прав правильно, как бы, что надо делать. Умничают, делают вид, надевают маски, а внутри они не соответствуют тому, что они трансформируют, транслируют. Поэтому, когда человек понимает, что он не поступает в направлении Создателя, а в душе все таки он действует под давлением коллективного сознания, у него могут быть те или иные проблемы, тогда, чтобы помочь себе, не осуждайте этот мир и не ищите виновных в своей жизни. Потому что все, что с нами в жизни происходит, авторы – мы и только мы. Причем, это на 90 10 Это те химические, биологические реакции, которые заложены в наш организм и работают помимо нашего сознания. Это уже программы Творца. Ну, например, мы все знаем, что наша планета вращается вокруг Солнца. Скажите, мы это можем отменить? Мы можем на это повлиять? Нет. Так вот, из в нашем организме, если этих 10 процентов, на который мы не можем повлиять. Поэтому, чтобы не разрушать свой собственный организм, надо понимать, как работает наш организм, и содействовать тому, чтобы помогать ему выполнять уникальные программы, которые заложил творец. Это самоздоровление, саморегенерация, самосистематизация, самовосстановление. Это все есть в нашем организме. Но для того, чтобы эти уникальные программы работали, нам надо только одну иметь энергию. Если у нас потеря энергии больше 50%, эти программы практически не запускаются в организме. А, птичка энергии очень мощная у людей. Люди иногда даже не за замечают, что они теряют энергию. А как мы теряем энергию? Обидами. А, Претензиями, страхами, ненавистью, злобой, ревностью, завистью. И эти программы уже настолько въелись в каждую клеточку, что мы даже не замечаем, что мы живем по разрушительным программам. И вроде бы мы все делаем правильно, только откуда берутся неприятности? Вот приходит там, например, мужчина, Грислава, я все делаю так, как вы меня учили. Как учили родители. Как учила школа? Ну почему кто-то а тот и называет свои сложные ситуации? А я его говорю, а вы уверены, что вас правильно учили? И он начинает задумываться. Поэтому нам надо включить самый мощный в мире прибор, это наш, наш организм. Но наш организм, это не только физическое тело. Вы уже знаете, сегодня Олег об этом говорил. Мы биоэнергоинформационно сущность. Физическое тело – это проявленная часть человека. Аука или биополия, как мы говорим, а, по-научному, это энергоинформационный картаж человека, где заложена абсолютно информация обо всем. Мы биополий не видим. Если мы видим биополия, это эфирное, астральное. Ментально практически никто не видит, кармическое тоже, я уже не говорю там дальше. Но это биополе невидимое, состоящее из энергии информации, мы называем это психосоматика. Оно проецируется на наше физическое тело вовнутрь и проецируется во внешнюю среду как э, то качество жизни, которое мы сегодня имеем. И как бы мы ни говорили, что мы все правильные что есть люди там, или система наша социальная, которая как бы способствует тому, чтобы люди не жили, а существовали. Обман, самообман. Никто не может повлиять на человека, если человек этого не хочет. Но чтобы человек не стал марионеткой, зависимым от кого-либо, либо от чего это, только одно – нужно истинное знание, и следовать этим знаниям. Тем а я выбрала не случайно. Как сегодня, как говорили более человек, мы люди, все дети, рождаемся с определенной миссией. И если мы не будем следовать нашему предназначению, нас высшие силы будут все-таки как-то направлять на наше предназначение, на нашу миссию, чем неприятностями. И вот часто ко мне приходят на консультацию и спрашивают, ну в чем заключается моя миссия? Я говорю, а ты как думаешь? Ну он говорит, ну мне бы так вот бы хотелось заниматься, чтобы любимая работа была, и, и деньги. И я говорю, а вот ты, например, женщина, ты никогда не думала, что твоя миссия открывать в себе женские программы, женскую природу. Это тоже миссия. Причем главная миссия. Или мужчина. Видите, сегодня мир изменился стали уже подобными, а мужчины, наоборот, э, понизили свой энергопотенциал. Не соответствуя своей природе, у человека внутри возникает конфликт. Это внутренний конфликт, как он определяется неудовлетворенностью, э, депрессией, ничего не хочется делать. Это внутренний конфликт. И если ничего с этим не сделать не растрансформировать, этот внутренний конфликт всегда будет порождать межличностный конфликт. Это с нашей половинкой, это с нашими детьми, это с коллегами по работе, с соседями по дому, и вообще с любым человеком, который оказался в нашем пространстве. Это идем к врачу, там конфликтуем, идем в магазин, там обязательно будет конфликт. Это конфликт между двумя людьми. Если не размышлять, и не пытаться в этом разобраться, межли... межличностный конфликт будет порождать групповой конфликт. Конфликт группы. Если взять коллектив, то там обязательно будет разделение на несколько групп. Вот возьмите нашу Верховную в Украине, Там есть группировки, партии. И не пытаются конфликтовать друг с другом, навязать свое мнение. Либо перем... переманить с одной группы в другую группу. Это уже групповой конфликт, он есть у нас в социуме. Групповой конфликт всегда будет порождать конфликт с внешней средой. И как только у человека возник конфликт с внешней средой, он может уже не выскочить из э, сети своих проблем. И тогда, когда он может поразмышлять и задать вопрос себе, что делать, как только он задает вопрос, что больше я так жить не могу, но не знаю как, что в первую очередь реагирует душа? Вот эта божественная субстанция. И она тут же выстраивает события, что человеку на помощь приходит либо какая-то книга, либо специалист, либо передача э, по телевизору. То есть какая-то информация, и неважно от кого она пришла. Очень часто информация идет, например, Неожиданно. Вы заходите в вашу у вас есть какая-то ситуация, вы не думаете. И тут слышите, там два пассажира сидят и о чем-то говорят. И эта информация может быть ключевой для решения вашего вопроса. Но проблема в том, что мы не находимся здесь и сейчас. Мы либо в прошлых событиях, либо в будущем. Но здесь и сейчас практически никто не находится. Небольшую долю какой-то секунды. Поэтому есть практики, которые помогают нам находиться здесь и сейчас. Это не значит, что мы не должны быть в прошлых событиях. Это не значит, что мы не должны думать о будущем. Все это уместно. Главное, чтобы не было мыслей и шалки. Мы иногда перелопачиваем какие-то э, события в виде мыслей, формы. И идет вытечка энергии. Почему? Потому что распыляется энергия. Энергия это векторная величина. Она э, имеет вектор направления. И если мы своим сознанием этот вектор направляем на осмысление какой-то ситуации, то раскручивается торсионное поле, поле Вселенной. Мы подключаемся к этой программе вселенской, и мы тогда знаем как отработать прошлые события. Мы знаем, как формировать события в будущем, через настоящий момент. Очень много таких нюансов надо знать для того, чтобы э, наша жизнь стала радостной. Мы не имеем права сегодня выживать. Мы стоим на пороге шестой цивилизации. Как учили передают, что наша цивилизация не погибнет. Но останется небольшое количество людей, которые повысили свой потенциал. Вы все ходите в интернет, вы все знаете, что такое частота Шумана, вы знаете, какими семимильными шагами она ускоряется, увеличивается. И если мы не будем ускорять свои энергопотоки, наши сосуды будут рваться. Вы знаете, сколько сегодня инфарктов и инсультов. А инфаркт инсульты создают яд-империал. Это материализованная форма наших обид, нашей агрессии. Мы вот сегодня говорили о расшлаковке организма. Откуда берутся шлаки? От наших негативных, низковиблиционных мыслей. Любая мысль имеет свойство материи. Как думаем, так и живем. Вот именно то, что мы не следим за своими мыслями, формами, мыслеформами, образами. Мы накапливаем некую энергетическую, критическую массу энергии, которую тут же дает материю. Если раньше материализация происходила там, ну, в течение десяти лет, и мы не могли это сопоставить какое-то событие с какой-то мыслью или нашим действием или поступком, ну там, допустим, 10 лет, пять лет назад, мы об этом не помню, то сегодня от трех часов до трех месяцев сегодня материализовать можно все. Зная технологию. Такие тренинги у нас есть, и люди действительно получают уже результат, который они сформировали. Конечно, хорошо работать в группах. Почему? Потому что создается эгрегор, и любая мысль в этом мощном эгрегоре, она очень быстро ускоряется, идет на материализацию. Так в организме как раз и образуются из-за того, что мы накапливаем множество негативных мыслей в виде энергию, и там критическая масса, и она выдает нам вирусы, бактерии и так далее, и так далее. Поэтому то, что сегодня говорили о лимфосистеме, это правильно. К сожалению, врачи, они так лечат больного. Как мы говорили сегодня, что раздеревалили организм на отдельные органы. Кто думает о PH, кислотно-щелочном балансе? Если закислен организм, будут развиваться все болезни. Пока врач не ощелочит организм, он не имеет права вообще лечить. А закисление организма из-за чего происходит? От наших низкоэволюционных мыслей. Вот Рена Александровна, мой партнер, мы работаем вместе, вы ее знаете, если смотрели вебинары. Она пока не ощелочит организм, она болезнь не убирает. В том числе и онкология. Почему онкология не лечится? Потому что закислен организм. Стоит ощерочить организм, онкология орк... тормозится, она не развивается, и уже на этом фоне можно назначать те или иные препараты, но не фармпрепараты, а именно препараты банковой медицины. Тем, которые дают энергию. Ведь если у нас уже есть болезнь на физическом теле, это значит, что это уже следствие. Мы все знаем, что врачи лечат только следствие. А как узнать причину? Они же... Если не знать, что есть биополи, психосоматика, и там формируется все, они как-то вскользь скажут. Но в основном сегодня вот у нас в Украине по новой реформе медицинской врач может уделять клиенту только 7 минут. У меня мама возмущается. Вот она назначила, почему она не объяснит, как действует препарат на организм, потому что это необходимо знать. Вот мама пошла к нему потом, и назначили препараты через два дня реанимации. Почему? Потому что это препарат, препарат действует на сердце. А у нее, вот, э, ну, я уже не владею этими заболеваниями, ну порог, там еще что-то, и сердце остановилось. Вы понимаете, какое разрушение идет в нашем обществе? И поймите, что если мы еще, что изменится социальная система, не изменится. Мы изнутри должны изменить нашу социальную систему. И это наша задача по спасению всего человечества. Если мы будем пытаться выкарабливаться сами, не получится. Мы все связаны между собой невидимыми энергетическими нитями. И мы, вот представьте себе, альпинисты идут в гору. Мы все в связке, не все в связке. Давайте пусть вырвется один альпинист. Что будет? Вся масса альпинистов его назад. и мы опять, ему уже цепочка разрушена. Поэтому есть законы мироздания, я вам давала на занятия. Я вам показывала, как эти законы применять в жизни. И если у нас какая-то неприятность, надо сразу понимать, что я нарушила какой-то закон. И если мы знаем эти законы, мы можем проанализировать, и таким образом идет анализ и идет нейтрализация наших нарушений. А если мы в этой суете, в гонке, непонятно зачем, за иллюзией, мы не успеваем даже проконтролировать, проанализировать и что-то изменить. Поэтому шумаем и а тумаем, а так говорят в мире. Поэтому давайте с этого момента. Начнем нести ответственность за свою жизнь. Еще два слова и начнем презентацию. Вот люди действительно сегодня не несут ответственность за свою жизнь. Им легче кого-то обвинить, кого-то ну, как бы, ну, разрушить, кого-то своими мыслями, обидами, претензиями. Вчера вот на занятиях, на нашей беседе, я говорила, как родители сами того не ведут, разрушают своих детей. Как дети сопротивляются родителям и теряют потенциал. И это в нашей семье, это не государство. А какие претензии могут быть к нашим государству, что что-то не так? Давайте наладим отношения в своих семьях. И тогда наше государство будет процветать. Вы знаете, у меня сегодня такой опыт. Я как-то шла домой с работы и шла пешком. И у нас есть обл. администрации в Одессе, и там люди как митингуют. Так как я психолог, мне интересно, что происходит, пусть я еще социолог, знаю законы развития общества. Я подхожу. Они, значит, призывают людей, чтобы перекрыть дороги, чтобы там администрация решила какой-то вопрос. Лидер. Я бы вывела лидер. Он такой, знаете, давит, все люди, ну, как статок, толпа. Я подхожу к лидеру и говорю, а чем вы здесь митингуете? Знаете, знаете вот как сочувственно, Да, стал мне рассказывать, и я ему вопрос. Говорю, у вас в трубу комиссионная протекает? Он говорит, да, еще и как. Я стою, молчу, и люди, которые вокруг, я вижу, что у него идет размышление, какое-то сознание. Я говорю, вот на Дома? Порядок. Раны почините, наладить отношения с женой, с детьми, и вам не надо будет выходить, перекрывать дороги. Вы знаете, я сама последила ровно 15 минут, и все разошлись. Потому что вовремя сказанное слово, осознательное, сразу дает импульс, волну. И вот эта волна перетекает ко всем людям, идет осознание. Поэтому в обществе, к сожалению, не учитывают индивидуальность, уникальность самой личности. Еще с детства нас сравнивают. Посмотри, какие у Маши бантики, а ты? Посмотри, какая Маша прилежная, а ты? И вот это такой момент разрушительной программы. Это как снежный ком набирает обороты, и мы сегодня потеряли себя как индивидуальность, как уникальную личность. Мы себя сравниваем. У кого-то есть машина, и мне надо. Кто-то поехал там, ну, в Египет, и мне надо. А мы еще как поддеваем, что не был до сих пор в Египте. И все, и снижаем энергопотенциал человека, и создаем ему разрушительную программу. Он сам не понимает, зачем ему туда ехать. Ему же до этого было хорошо, и не было потребности ехать. И все, и начинает формироваться программы которые закручивают биополе против часовой стрелки, создавая левостороннее торсионное поле. А торсионное поле – это поле Вселенной правостороннее. И мы что? Мы идем против течения. И так, шаг за шагом, не ведая, не осознавая, мы что делаем? Мы сами себя уничтожаем. Идет процесс самоликвидации самого человека. А есть уникальный вселенский закон, что внутри, то есть снаружи. Мы себя уничтожаем мыслями, не верим в себя, заниженная сама оценка, превосходство над другими. То есть в каждой хате полопати, у каждого все есть. И когда человек, не зная, что, что внутри, то есть снаружи, что если ты себя предаешь, если ты себя уничтожаешь, то внешний мир будет отражать вы внутренний мир. И пока мы это не поймем мы будем себя разрушать. Поэтому давайте мы приступим к презентации и поймем, в чем же заключается сам процесс омоложения. Сегодня требования эволюции. Мы в 2012 году начали новый эволюционный отсчет, очередные 26 тысяч лет. И Вселенная перед нами поставила новые задачи. Первое – это материализация. И дематериализация. То есть мы можем дематериализовать любую неприятную ситуацию. Может быть, этих многих интересует ваш вопрос. Я на таких, малых группах поднимаю вопрос, как можно дематериализовать банковские документы, кто взял кредит. Это очень легко. Но надо правильно это делать. Как материализовать деньги, если вам надо, на что-то, чтобы они у вас были в кошельке. Это очень интересные процессы. Вторая задача. Это научиться жить вечно в своих физических телах. Душа вечная. Мы, ну, я рекомендовала книгу Майкла Ньютона «Путешествие души. И многие знают, что душа, находясь в плотном плане, она там не может развиваться, она может развиваться только в плотном плане. Поэтому она создает в себе тело физическое для того, чтобы в этом теле развиваться. Поэтому если душа вечная, она не может создать не вечное. Наше тело вечное. Почему оно разрушается? Из-за нашего э, неправильного понимания жизни. Только в этом причина. Мы сегодня поговорим о омоложении, как это происходит в теории, э, и как это происходит уже у каждого человека. Плюс сегодня открывается у всех ясновидение. Вот сегодня подходили ко мне, и не только сегодня, и вчера, ну и, и не только вот здесь на форуме, но и в Одессе мы видим, что это такое? Многие пугаются, многие используют видение не в создании, а в, а в разрушении. Поэтому я давала лекцию, у нас у была лекция в Одессе, Кстати, я на нее заказала. Ясновидение. Я четко показывала, что такое ясновидение, а что такое темное видение. Если мы идем к видящей и спрашиваем, муж мы изменяет, и говорит, да, изменяет, это темное видение. А ясновидение в чем будет заключаться? Если вы, мадам, начнете создавать атмосферу любви вокруг себя, ваш муж всегда будет с вами, вы станете магнитом. Это ясновидение. Поэтому у всех абсолютно открывается ясновидение. Но не имея истинных знаний, мы можем то, что у нас открываются способности, возможности, как у Создателя, перевести куда? В разрушение. И не только себя, но и окружающих людей в принципе, сегодня можно наблюдать э, именно это. Так вот, э, я начала с ответственности, ответственность формируется у ребенка с полутора лет до трех, создатель вложил абсолютно все программы в ребенка, который пришел в этот мир. И есть технология открытия этих программ. От рождения до полутора лет, от полутора лет до трех лет, от трех лет до четырех с половиной лет и так далее. И вот эти программы открываются естественным способом у ребенка, если в семье создано пространство любви. Если оно не создано, эти программы не откроются, либо частично. Так вот, ответственность это когда ребенок первый раз сказал, я буду делать это сам сам буду одеваться, сам буду кушать и так далее. Я сам, сам буду мыть посуду, потому что наших детей воспитывает не то, что мы им говорим, а то, что мы делаем. Если ребенок видит, что мама моет чашку после еды, он будет это делать. Но мы мамы необразованные и боимся, что ребенок может разбить чашку, пораниться и так далее. Так вот, когда ребенок говорит, я буду одевать, обуваться сам, мама говорит, хорошо, но это правый, а это левый. Он говорит, нет, это наоборот. Доказывать не надо. Надо позволить ребенку сделать ошибку. чтобы он поменял обувь на разные ножки. Мы знаем заранее, что он утрет пальчики и будет болеть. Но когда он скажет, мама, у меня болит, а возьми меня на ручки или еще что-то, никогда не упрекайте ребенка и не говорите, я же тебе говорила. Вы предлагаете ему договариваться. Может, переобуемся? Да. Хорошо. А если он не хочет, давайте тебя на ручках понесу. Придем домой, я тебе там смажу и так далее. Когда в следующий раз ребенок захочет обуться, если он не понял, где право и где лево, он спросит, мама, а я правильно обуваюсь? Что в этот момент происходит? Если у ребенка боль, и мама его не ругает, чтобы не пошло отрицания. Он приобретает опыт, какой, если мне больно, если я что-то сделал неправильно, автор я. Эта программа открылась, но развивается она после полового созревания. Когда ребенок после себя будет посуду, тогда ребенок после себя не только после себя обувь чистит, он еще почистит родительство. То есть у него появляется ответственность за тот небольшой социум семьи, в котором он обитает. Если же мы все делаем за ребенка, и такая фраза ⁇ вырастет, научится ⁇ пока он вырастет, у него будет четко работать потребительская программа. И он будет использовать других людей, манипулировать. Но это ну, тема воспитания. Это как бы... Я этот фрагмент рассказала только для того, чтобы вы понимали. Почему сегодня мы не берем ответственность за свою жизнь? Очень часто женщины ругают мужчин. Он же ж должен и то, и то. Да? Должен. А почему он не берет ответственность? Потому что надо завернуть как его мама воспитывала. Она все делала за него. Она не хотела с ним заниматься. Ей легче дать телефон мобильный. Пусть он чем-то занимается. Чтоб только ей не мешал. А почему она это делает? Потому что она была не готова пригласить в свое пространство ребенка. Это модно, это уже время, это пора. И поэтому люди рожают детей. Потому что надо уже социум требовать. Если еще пройдет какое-то время, я могу не родить. К примеру, в каждом случае мы разбираемся индивидуально. То есть мы вытаскиваем из подсознания вот ту заносу, ту причину, которая стала как следствие бедой многих наших проблем. Поэтому как бы мы ни говорили, что мы такие умные, что мы все делаем правильно, Наше физическое тело выдает нас потрохами. И чем больше у нас медицинская карточка, тем больше нарушений в нашей жизни. Организм стремится к оздоровлению. А мы, нарушая законы, блокируем эту программу. В конечном итоге наш организм борется, борется, а потом я попробую говорить, нафиг ты мне нужен. И душа говорит, ладно, если еще не поймешь, вылечу. И создам в себе новое тело, но не хочется разрушать свое творение.